На самом деле мне нравилось только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты. И это с ними меня мерило. Пока ты там, покорно своим страстям, летаешь между овсей и брада, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курнулся, другая с родинкой на спине. Третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалось. А что я никак не мог в одно все это собрать? Так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, Осталась тут, Воплотившись во все живые цветы И все неисправные телефоны. А ты боялась, я тут буду скучать? Подачки сам себе прилагаю, А цены, а эти шахи и дару Бог с тобой. Ты со мной, моя дорогая.